Всем привет, с вами Макс Риско, ролик называется «Забрать награды». Привет, любители Зубастер! Кажется, для вас кое... Подожди, подожди... Кое-какое, какие-то награды, кое-какие-то награды нашлись для нас. Вау! Блин, вы что издеваетесь, так мало? Рейтинг, а ну-ка, рейдинг, посмотрим. Чё, я не понял, почему я так далеко? Тупо один. А почему? Он не в клане. Сколько у него кубков? Можно посмотреть на его профиль. Пожжи, пже. А на мой. Нельзя, что ли? Блин, а как посмотреть? Нет клан, нет клан. Сколько у него кубков хоть? Рейтинг. Вы на канале Риск Старт. Ну, блин, не дает посмотреть. Кто знает, напишите в комментариях, как же посмотреть. Ну да, нужно искать их. Так, все уже искать не нужно. Награды за ранги. За ранги. Отличная идея. За ранги. Так, посоверяем достижение. Давай посмотрим. Опа-на-опа, опа, давай, 3 часа. время конечно, летит. Ну, пособираем, пособираем. Так, давайте, соберем это все Кстати, скоро у нас ключики закончатся. 17 дней, я даже половину не прошу. Блин! Напиши, пожалуйста, в комментариях, сколько ты прошел Я только половину. Кстати, кто смотрел раздача, летняя раздача зуба? Ставь лайк, подписывайся на мой канал. тест ссылочка будет, то что не определить в руки отброс бомба. Отлично, можно прокачать. Она очень моя любимая. В общем, кто не смотрел, я оставлю ссылочку в описании на летнюю раздачу. Там будут э, следующая серия и прошлая серия. Это другие ролики. Это не раздача. Не, ну я путаюсь. В общем, я путаюсь. Найдете, потому что у нас мало роликов. Я думаю, легко найти. Хоп, она отброс бомба. Плюс дистанции. Ох-ох, 10.5. Еще дальше. Два еще дальше. А до скольки можно? Как по мне, до 7. До 7. Вау, я буду такой хрясь, хрясь, хрясь, хрясь. У сложный режим. Сегодня мы качнем э, Оли. На 1000 кубков. Ставь лайк, если ты еще не качнул себе персонажа Оли. Или вообще у тебя персонаж Оли. Если у вас есть персонаж, то я вам. Заздрю! Что вам сказать? Так, значит сложный режим, блин, опасно, сколько тут врагов. ё куда я пойду? Акула, куда акула, куда пошла акула? Не, блин, все, все на меня, все на меня. Ну что там стоишь, а выкажешь, а да? Знаешь, что соперник очень злой? Пепр! Пепр, пошел вон, попал. Я же на телефоне на бокам, я с него просто на С тобой все, все, все, я понял, ты да я понял же. Ну а ты знаешь, что я? Блин, блин, блин, достал. Получай. Куда забрал? Бабах. брюкс бабах. Так, все, вы ничего? Дайте пожалуйста выбраться. Почему я здесь? Не могу нормально. Не зуба, а просто какой-то, да. Дело того, смат, который. Ответьте мне. Кстати, кстати, кто не знает, кто такой он? То скоро уже ролик выйди на канале посмотрите. И очень прикольно он сделанный был. Так, значит. Наверное, даже круче, чем этот ролик. Ну и ладно. Стоп, чувак, подпишись на канал. Поставь свой лайк. Чувак, подпишись на канал. Поставь свой лайк. Чего? Подпишись на канал. Кто это? Ага, смеется. Ну иди сюда. Я тебя не отпускал. А ну иди сюда. Ага, Пеппер. Пеппер, подпишись на канал. Вон, Пеппер. Поставь свой лайк. Пеппер! Пеппер! Что она творит, не пойму! нему а ну иди сюда, пеппер! Я В шоке, ну пеппер, ты чё Эй, возьму. Зуба, даже не подпихся лайги до сих пор. Став лайк, зуба разлинилась разленилась пофикси лайги. Она только обновляет, обновляет, еще хуже делает. Чем больше обнова, чем вы знаете, тем у нас лагают как на этом канале чем больше видео тем тяжелее они загружаются ну как по мне такое у нас было но ну, а что-то и типа фиксил как и тут заметил но ну, это было 2018 год сейчас 2020 год два года прошло как по мне да 2018 год канал 2017 год я вообще не записывал 2018 год немножко так перезаписывал э, записывал а не перезаписывал кстати хотите что перезаписал ролик будет прикольно так кто попал у меня Джейд! Джейд, читер! Нет! Стоп! Ну что, вырублю. Ну блин, ну пеппор, блин, убейте Пеппер. Ну, нет уже задолбала. Смотрите, у нас уже восьмое место. Ну и чего вас так много. А не попадаю? Так, не подходите, просто не обращаем внимания. Если один чувак, вот этот чувак, который там спрятался, на меня нападет, то ему не поздоровится. Потому что мы сильные. Куда, кстати, мне идти нужно? че-ч-ч тебе нужно давайте бой-бой не, бо... не обращаем внимания <с> да типа того я просто нужны кубки не обращаем внимания портика подойди а пробуй мастер мастер вот бык став лайки тебе быки задрали <с> они тоже Мешает. Кстати, у нее нет одной предмета. Но он меня вырыпал. У него не было предмета. Что за баги? Как это работает? Не понимаю. Так, 981 981 кубок. Блин, тоже мало. Ну, прошу, дайте мне хоть тысячу кубков. Тоже хочу. Зуба. Ага, ещё один, одну игру. Победить хоть там топ-3 да, И всё. Вау. Топ-3 нужно, а не топ-4. Мы так заметили. Смотрите слева. Да, раньше, конечно, был подробнее, а теперь слева что ничего не показывает? В смысле? Слева ничего не показывает. Слышь ты. Слышь, ты? Он, он такой гремный. А-а-а! Вс, вс-вс-вс-вс. Куда пошел? Черный лев, а? Он а ещ попаду. Бам! Ч? Как это работает? Он неужели бог какой-то? Он что, бог? Стопы! Он бог, нужно вырубить его там лехом. Попал, хоть раз уже не попал. Так, стоп, я хочу тебя убить. Что, задрал тебя? Задрал? Так, куда забрать хотел, а? Куда? Мне нравится копье. вот отлично. Я попал! Я попал, мне не сосчитали, блин,чик! Тут слишком много игроков. слушай ты как ты узнал? Так, все, все, все. Я понял, что вы злитесь на меня. Поэтому, поэтому я пойду сюда вот. Да. Что, не хочешь Тиму? Я не знаю, что происходит. Да. Не, тоже не хочу. Да. Сколько тут ироков? Безумие! Стоп, стоп, стоп, стоп, Подожди, давай отдышаться. Блин, блин, блин, блин. Я просто не знаю. Нужно в кусты. Ну да, Пандочка тут может, конечно, побояться же не убивайте мне так мало хп Зас, заметили вот просто нельзя покушать нормально почему такие активные тихо тихо брата спалюсь опана а полуша все хоть мир сделаем а мир давайте или войну обратно на ну, ловушка так. Опа, ну, вторая ловушка Красота. Теперь нужно Лев взять. Лев ты где? Ау! Ар, ар. Лев ты где? Сокол ловушек тут красотой, красота Так, Лев ты где? Попадешься? Нет. Давай. Ловушку попался. Блин, мало ХП. А, блин, как? И даже и даже убрали копье. Чё? Чё творит? Какой у Какой ранг, Я не вижу. 11 Вау. Я в шоке, как это так? Блин, не задумался о ХП -шика. о ХП шках. Так, плюс 9 кубков. Блин, мы даже не достигли цели. 990 Блин, Блин, издевается над мной, надо мной. Да, будьте лишь что я безграмотный. Ладно, давай тогда три ролика в день. Все после проснуться на бумаг с риск. Сейчас будет еще ролики некоторые выходить. Вы там посмотрите, что прям нету нехейтеры которые ставят там дизлайки на каждом ролике. ты как-то многовато становится. Всем удачи всем бокам. А вы тоже там ставьте лайки. Пока. Субтитры а сделал Игроков, безумие, стоп, стопе, стоп, стопе. Подожди, давай лишаться. Я просто не знаю, нужны нам кусты? Ну да, пандочка тут может, конечно, побояться. Даже не бывает, нет так мало хп. За Заметили, вот просто нельзя покушать нормально. А чему я активный? Тихо, тихо, брат, спалю. Лев взять. Лев такие. Лев такие. Все по ловушеку красота и красота. Так, лев такие. Упадешься? Нет. Ловушка попала. Блин, бл ⁇ Блин, бл ⁇ х. Боже,